приветствую друзья в последнем ролике мы полюбовались как патриарх все руси поздравлял солдат на открытии храма вооруженных сил российской федерации 22 июня знаменательным особенным праздничным днем а сегодня я вам покажу ролик который возмутит вас не меньше 22 июня отдельная Отребье в Германии, здесь в Германии очень много русскоговорящих людей, праздновала начало войны на улицах Берлина. Вот приблизительно в 5 часов, ну как они там посчитали, началась военная интервенция фашистской Германии на территорию тогдашнего Советского Союза. Вот в это время это отребье собрались и с криками, улюлюканьями и гиканьем. Завернутые в российские флаги и, находясь, судя по всему, около какого-то памятника вечному огню, они решили поприветствовать, так сказать, местное население. Это я к тому, что меня неоднократно спрашивали, как ведут себя русские в Германии. Вот все более и более вызывающе. Народилось поколение молодых, совершенно ошибленных на всю голову, тех, кого вывезли маленькими из России и родители которых не смогли здесь интегрироваться. Я сам знаю несколько таких семей, у них с утра до вечера работает российское телевидение, стоят сателлитные антенны, они не смотрят, естественно, ничего немецкого, и живя здесь, получая хорошую зарплату, отлично устроившись, многие купили или построили дома, тем не менее мозгами они остаются там и воспринимают все то, что показывают по российскому телевидению за чистую монету. Восхищаются, любят, обожают Владимира Путина. Некоторые, выходя на улицы в различных городах Германии, даже кричат «Путин, приходи, наведи здесь порядок, старуха Меркель надоела». Таких идиотов здесь полным-полно. И вот следующее поколение, то есть те, которые вообще не помнят, как было в России и понятия не имеют, как там есть, Многие из них даже читать по-русски не умеют, только владеют разговорной речью. Вот они, наслушавшись всего этому российского патриотизма, показывают, так сказать, свои шоколадные стороны. Но ну, для меня, человека, который осознанно уехал в начале 90-х, а я еще и родился в Советском Союзе, мне долго рассказывать не надо, как там было, кроме... Прочего я три года занимаюсь политическим блогом и знаю, как в этой стране, поэтому как я, конечно, могу к этому относиться? Отвратительно, возмутительно, слушая вот этот гимн «Россия» в хорошей немецкой машине, именно немецкого производства, обратите внимание, Конечно, хочется сказать этим обдолбанам, собрали бы вы по-хорошему свои вещички, вот все эти российские флаги, и упиздавали бы вы благополучно туда, где находится сердце ваше. Вот я посмотрел бы, как, прожив полгодика или год, они начали там включать этот российский гимн. К сожалению, подобную картину можно наблюдать во многих странах. Ну, Например, в Соединенных Штатах именно русскоговорящие люди больше всего поддерживают Трампа. Трамп – это человек, который разрушает Америку. Он разрушает основополагающие столпы, на которых строилось это общество. И настоящие американцы Трампа не поддерживают. А вот русские фактически все – Точно так же здесь в Германии вот это ошалелое отбитое поколение русаков, их так здесь и называют, поддерживает в основном партии правые или праворадикальные, например, в Германии это новая партия АФД. Вообще им ничего здесь не нравится, или почти ничего, ну кроме хорошей зарплаты, отсутствия криминалитета, хорошей медицины. Это все нравится. Но в целом немцы как-то мешают им в Германии. Им хотелось бы, конечно, чтобы Германию населяли русские. И вот тогда бы был бы порядок, и все было бы ладушки. Вот с такой болячкой в голове проживает здесь. Очень много людей, я уверен, не все, конечно, из 5 миллионов, есть и такие, как я, кто с отвращением смотрит на все это, но, тем не менее, познакомьтесь вот с этим русско-немецким быдлом в Германии. О, О, за это а вот полиция. а полиция. Just